Всем привет, меня зовут Олег, и сегодня... Ну, то есть, для я, я сначала скажу, потому что это уже второе видео, связанное с Новым Годом. Merry да -да -да -да. и все, так что, пожалуйста, давайте поставим лайк и подписывайтесь на канал, потому что, ну, я стараюсь, я стараюсь, чтобы у вас было новогоднее настроение. Мы сняли специальный новогодний ролик, мы сделали специальную тут прекраснейшую комнату, комнату ютубера. И это вторая часть пяток, приятного просмотра. А? Ты все глаза себе сейчас просадишь, как, как рай. Да как так. Прят... Прятки, прятки, прятки, прятки. Мы идем играть в все прятки, идем в прятки. Новогодние прятки. Все приветики. Идем в все прятки играть. Давайте в вот секретный шкафчик. вот секретный шкафчик. Давай, Лука, первый, Лука, ты основатель секретных шкафчиков, давай. Ну, еще раз нажми. Ну, пока нажимай. О, это, ну. Это, это, это тебе, это тебе, это тебе, это тебе. Ставь, он, теперь не... Я, теперь я. Теперь я. Ладно, райдовай. О, ну вс. Ой, он ну, красный, красный. Да, он красный. Если сейчас здесь выпадет неделёный, то я... Блин, ну, тут нету столько нет, нет, много имбовок, Да, но это упрощенная да. версия. Я сказал, если сейчас выпадет неделёный, а красная, я развращу это колесо фортуны. Все, там потом что-то разобрать. Там один раз красный выпал почему-то. Там один красный. Да все раз. уже, перси. Так занимали кем? А да, ты корола. Райд, куда? <свят> а, кстати, я, как обещал, э, Построила... Я потом тебя сломаю. Давайте реально сломаю. Вычислять тут нуликов. Пока вы там прячете, я застрою новое колесо фортуны. Там да, правильное колесо фортуны, просто другой человек вернул туда его, стекло. Я знаю, куда спрятаться. Я Пожалуй, тоже знаю. Да ешь крыла, а Вы что, в все мои, идете? <связь> это, <связь> в это у меня. Я Это, это шкаф. Не Ай, да кто такой? Говорил, да кто такой гений. <связь> я не знаю. Да ешь Да каролу. ты, да ты Да, ты да Я тут Нет, на шкаф камерой. А. А. спрятался! А. я все, не спрятался. я, я, я А. Так... А. Что за? Ай, э, что за ман? Без кури, без Да что делать? Что делать вообще? Как же спрятаться? Я хочу нет. на секундку. Нет. нет. Райд? А Райт сломал вот. Райт сломает карту. Райт ломает... Все, бан Райду, бан Райду, бан Райду. Да, ты не ломаешь, ты всего лишь посматриваешь, где мы прячемся. Я не посматриваю, я пытаюсь только. Конечно, это же просто так, да? Я сломал. Все, давайте, все, да. все, да. давай искать, отдирай. Мы все спрятались, да? да все спрятались. Надо, хорошо, потом дострою новое колесо фортуны. Ломать старое не надо было. <связь> старое дерьмо полное. Все, еще пошел через сколько-то миллисекунд мы должны перейти. Подождите, СГМ выйду. Рай. Рай. Рай. Рай. рай. Рай Рай через f 1 ищи, чтоб книг, если что не было видно. Да. Хорошо. f 1 нужно. f 1 врубил. Молодец. Догадался. Ребят, почему я вижу Плинди? Я Олега я нашёл. Почему Плинди? Большой из-за Плинди. И Плинди свалил меня. Олег, это ты меня... это ты сломал? Нет. Ты сломал? Ну то, что ты большой, тебя не смещает? Ладно, что, пошли искать руку. Пошли. Я не смотрю, там какая-то рука из... Лука, перепрятывайся. Окей. Okay. Да, у нас правило то, что каждые две минуты перепрятываются. Да, две минуты. Тогда нашел, было... а, Райт, а Райт летает! Райт летает! Райт летает! все. Не... А ты летаешь, тварь! Лука, таракан, привет! Ладно, а нашли а первого Флинди, как-никак. Нашли первого Флинди. Давайте поди сделаем, не а это как-то гнычек побольше будет. Потом, потом, потом гнычек побольше. Что, что ты так и а ночеваешь? Нас... Так нас мало. Так и что? У нас колесо фортуны, я не толком нигде, ну ладно. Есть где? Вс, же... все... нет, не Райт, стринди, триди. Да как нафиг нам уже колесо фортуны? Это не колесо фортуны, это колесо. Идите, Идите. все сюда, Вс. Ой, я упал. Нифига. Это не дерьма, было то Твоего, дерьмо. твоего Райт потому что ты ломаешь все давайте ёшкарлад я, я спрятался, спрятался. я э, я еще не спрятался Подожди. ну все надо было меньше уменьшить. Все, все можно выходить да на охоту я вышел так я через обсудил ой как я тебя выйду боже я, я слышу как кто-то получает урон а, звуки выключим М да, если он услышит, а как кто-то. В смысле спло... алё, как мне? Нет, алё. Да как он как поможет, если он услышит, как кто-то упадет, он же поймет. Прям... <связывается> да, да, <связывается> ну я вообще не знаю, <связывается> как почему эм, сотире. Прикол в том, что у меня тирает, <связывается> у меня работает только один наушник, и я не понимаю, где звонить. О, плюс звезда приняли. Нет, он просто услышит звук падения, допустим, и будет знать, что кто-то упал, значит, скорее всего, блин, и что мне это даст? Ну, ты сможешь. Это даст... Что я смогу, что я смогу. Блин, в... а в домике же можно там спрятаться, надо тогда. Ладно. я а не знаю. По-моему, уже пора. Да, уже пора. Да, да, пора уже перепрятаться. Давайте прятаться. О, нашел. А да я нашел тебя. Что? Можно соединить, кто кому Ой, Я вижу Райта, я вижу Райта. Ну, Райт под елкой, я его увидела. Райт под елкой. Райт под елкой. А друг так, Олег в диване, происходит. мастерском диване. Я как-то знаю, где Олег. Олег, а ты найдешь? А друг мужском диване. Конечно. -то, что ты забыла в нашем диване, мужик Реально, да, ты там по-любому спрятал. Так, а друг Олег, Олег это можно это ...в нашем диване музыков. камере? Баба было... же была в нашем диване. Музыков. Рает? Right. Right. Right. Ну, мало ли он в диване музыков? что right. ну, Ломать, что ли, можно? Ломать, да, можно. Деблок. Блин, о а чем мне этого раньше никто что не сказал? что Так, так мы все а мы не... говорили это. Раил, ломать можно? Олег, а прятаться в комнате суда можно? да можно так мне пошло время перепрятываться я перепрятываюсь ну, да. все я перепрятался я уж и мимо меня столько раз не мимо меня столько раз пока пробегал да тебе кажется Райт а зачем ты в ГМ зашел о привет Райт а зачем ты в ГМ зашел Райт летает, вот именно. Райт, я сейчас тебя кикну сервером. Чего ты от этого да, колесо хочешь? Кого там первого нашли? Чтоб ты понимал, Флинди, упал вначале я. Я упал, я стоял на камере, я упал. И ты, на меня такой смотришь и дальше пошел. Так, там Лука, да, вроде как первый? Да. Блин, ну я ХЗ, на самом деле. Я знаю, где я спрячусь. где спрячусь. Лука меня тут уже не найдет. Ну да, то вообще через две yeah. минуты. Давайте по еще скорость выдадим, потому что мы так, -так медленно пойдем. А, yeah, мы маленькие, вообще не маленькую, mm -hmm. да. Скорость. Хорошо, И давай, выдавай идти кто-нибудь выдавать. Я спрятался на. Да правда, если я потом я не выйти смогу, Ну ладно, если я вот закивербулюсь. Ну Давайте, Ой. давайте, Ой. давайте, Ой. давайте, давайте. рекордсмейте, рекорд смейтесь. Я если ч спрятался уже. Нет, А я не ч? Мне прыгучить, скорость. То да, есть. Да, нормально. Так, сейчас всем уводим. Напиши, а собака не верит писать? Так я и так. Вот тут чувствую себя спитером. Алло, все, наверное. Давайте прыгу часть Давайте прыгу часть еще. Да. Все спрятались. А, -а, -а. то мы зим. прыгаем один пиксель. Да. Я тут просто а такой... Райт, right. а зачем ты стал большим? Так, э, лука еще не вышел, стать. Лука, ну, между прочим, лука, лука уже пора. Лука, да, уже пора. Ты что, ж... так. Собака, Флинде, собака... А, а. Да погоди, я посмотрю какую... Вс ⁇ Мне страшно. Мне тоже странно. Звукатом ходит. Звукатом что-то ходит? Я на него смотрю, такой, как ты так ходишь. Я тоже просто... Я... смотрю на лук. Да, я тоже с елки на ёлки сижу и смотрю на него. Я лично... <связываю> был на елке. Я, не... я, могу... я не хочу, я не могу... я хочу проверять, что я в личном доме. Только меня не найди в треничном домике. Где люди... лука я луку потерял? А, люди, уже пора перебегать. Вы в курсе? Кстати, да. Сейчас Ой, а перебегать. кто там упал? Где? Ну, где, -то? где -то, -то лука... О, кого я нашел? Кто это там? Проблемы меня нашли. Сейчас такс, я такс эффект из клеар. Эффект быстрее спистера. Непон. Эффект флинди клеар. Mm -hmm. О, да. Такс. Хоп. А, на секретном шкафчике. Хоп. А, я клеар. А, нет. Где вы все я в доме твоей бабушки. Тупой автопрыжок, просто. Кстати, а вы F1 ищете? Конечно. Люди, да. пора... Да. Этот, как тебя зовут? Райт, пора. пора перебегать. Хорошо, перебегай. Райт, где-то, где-то. А что это за такую маму быстрее не Я уже перевожу. <свистит> я имбунычку нашел, Мне эффектиск найдёт. Хотите, нет, здесь а найти где? можно. На карте. Привет. Нашел. <свистит> ну ладно. Ой, ой, ой, Меня. Сними бабушки я. Снимите так. Да, я вбрат. Прай... Возможно... Вон, вот, да. нашёл. Поцелом. Плучай, получай, получай. Так, Лука, ты искал уже? Я искал уже. Инди, э, я рай искал? сейчас искал гений. Я человек муравьи. А, не, не ты в я А ты искал в Финде? Я не помню, по-моему, да. Так. Давайте, давайте, давайте Рай, я да. Брошь, я не помню такого. Если я такого не помню, значит такого не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 так, да, кто же упал из пупсика? Кстати, Олег, а ты знал, что я прячусь в шкафу твоей мамы? Mm -hmm. Ну, то есть в твоем шкафу, да? Олег, ты же один ищешь, надеюсь? Да, Райт, right. ну, прикинь, я Нет, снимаю. Райт, right, реально, пожалуйста, память купи себе. Даже Олег а может а, то есть я сейчас был недавно рядом с Райдом, да? Да. Yeah. Райд, right. и если что, даже если искать без F1, то тогда ник твой очень плохо видно. Yeah, я вряд ли буду прям 7. пиксели прям вглядываться, чтобы раскрыть ник Райд. Ну, как вариант, можно, в принципе, и так делать. Ну, я-то снимаю. Ладно, ладно, все. Да. Не быкую, Олег, не быкую. Олег, четыре предмета. Вам уже... Я еще не ломал. Ну, да, Люди, вы курсито, что нам уже пора перебегать? А, перебегать сейчас. Правда? Сейчас. Следить, там, там, там. Вот кто-то со шкафа здесь... только что упал. Вот, привет! Кто что ты? Ну-ка. Что, что думаешь, с кафами сейчас у нас? Возможно, кто-то в этих личках. Кто-то тут забрал? Не знаю. Нет, что мне, что, -то... что, -то... что -то... я люблю? Яйца. Да. А, попугай, иди сюда, лайп. Я люблю. Любишь свои? А. Ты где, Рай? Какие же Можно рискнуть этот способ. Так, ладно, я один блок самаю. Я рядом с мужским диваном. Он может быть. Рядом, слушай, тут все, рядом с мужийским диваном. Ну, скажем так, шкаф. Эт. А, может он тут Старайте, что остался. Шкафы Или, может быть, что А, я у меня ресист? А, я ресист, он советует у себя. Так, люди, уже пора перебегать, если что, вдруг. Хорошо. Опять так алло, я только что перебежал гений. Так ты вот ты именно только до твоя боли была перебежать. Хорошо. Перебежал. Это было не рядом с этим. где-то более рядом к компьютерной зоне Может, ты на я, я вадская конструкции. В адской, это значит вот этой. Нет, значит в компьютере. Или он в портфеле. Он в портфеле. Да, портфеля, кстати, портфель летает, если что. О, mm -hmm. так. так, я, я сама знать, второй блок. Вообще, блин, не а по факту, если человек находит одного другого человека. Нет, давайте у всех сикеров на всю игру будет 4, потому что если только у одного, то один найдет другого, а другой найдет другого. И если в итоге останется только один, то они просто смогут всю карту сломать. Ну так блок-то можно сломать не все, а только один. И то, и то, если ты подозреваешь, что он там, посмотреть ты это никак не можешь. Так, блин, ты смотри, если, например, суммарно у троих сикеров будет 12 блоков. Сломать. Смотри, вот и за этим портфелем я не могу посмотреть, посмотреть что под портфелем. Я не могу посмотреть. Ребят, ну, суммарно, э, Олег уже сломал рюкзак, э, какого а ещё какого-то... Див... Я ломал рюкзак и диван, и всё. Я молей, я тебя вижу. Посмотри О, вперед. Привет. Ты понимаешь, привет. если кого-то из нас найдут, то спалят привет, и другого. Я, я тебе... Райт, уйди! Свали отсюда! А когда перебегать, или? Скоро, скорость скоро. Еще не пришло. Да, перебегайте, перебегайте. Я перебежал. где а вы? Еще Хотя, я знаю, где я. возможно. Я же говорю, я люблю этих, мужиков. Ну, это мы знали, знали, знали. Я давно не знаю. Райд это. Да, ребятки, спасибо. Просто восемь это слишком маленько. Ёшка-рала, где вы? <Стану> Right. Ты, right. Уже, ты, я okay. уже тысячу минус семь раз перебежал. Yeah. Ну вот, еще раз придется вам перебежать. Да, минут, ты пришел уже. Я уже перебежал еще раз. Райт. Вигелья, дети, вы можете Давайте этим дур... дурочкам с лавочки можно будет два раза мешаться э, сикерам. Ча? Мешаться два раза сикером. Давайте. Почему? Потому Почему? что Рай. Спокойно и без этого играли. Потому что Кик поймешь, где Райт спрятался вот под диваном где-то. Он же любит очень. <laughs> да. Магия. А, вот я кого-то нашел какой-то. Увеличивайся. А, ну это райд. Уменьшайся сразу. И увеличивайся. Где Флинди? Райт. Райт. Райт, озёл. Райт, баран, не образовывай. А ну встрои. Ну ты же любишь. Линди, перебегай. Я перебежал. Вот прям только что перебежал. Да, и ты же любишь. Давай так. Ты на... Какой видела? цвет ты видишь перед собой? Меньше, эм, ну, перед собой. Розовый. Розовый. Он в елке. Он в елке, а может сломать. М -м. что еще есть розовая? Может. разве что твоя. А, я знаю, что некоторые зубры. Пензука. А, вот он! Вот привет, Финнзи. <связываю> ребята, вы не представляете, сколько я тут всяких махинаций делал? Ну, на этом взял. Всем спасибо за просмотр. Всем до свидания, пока-пока.